Так, здравствуйте, слышно меня? О, отлично. Без без задержек, да, идет связь, ну, интернет трансляция. Отлично. Чуть-чуть. Тогда я, может быть, выключу видео и оставлю только аудио. И будем. Так будет лучше. Давайте попробуем Хорошо. Так, ну давайте тогда приступим. хочу сказать, что я сейчас нахожусь в Очень хороший интернет. Пожалуйста, пишите, чтобы я могла замуж по теме. Я подготовила хотела рассказать вам немножко, как мы, почему мы э, социальные предприниматели, почему мы верим в наш проект и почему мы не останавливаемся, даже несмотря на то, э, полные определенности, а сейчас э, находимся. Идеи источников развития. Я вот сейчас пытаюсь нажать на второй слайд. Э, Людмила, если можно, либо нажмите А, ну вот устойчивое развитие. Я скопировала из Википедии определение. Это новая глобальная идея. То есть, если, грубо говоря, в прошлом веке глобальные идеи был коммунизм, то сегодня это устойчивое развитие. По факту, это гармоничное развитие самого человека, общества и планеты в целом, ну, вернее, нашего влияния на планету. Следующее, о чем бы я хотела поговорить, это о трендах, о мировых потребительских трендах. Становится понятно, что в условиях кризиса люди продолжают покупать. В частности, наши свечи продаются, продаются каждый день, кроме одного дня. На один день, по-моему, остановилась торговля. А все остальное время, включая сегодняшнее утро, каждый день проверяю озон, а каждый день идут продажи. Соответственно, вот какие тренды нам подработали искала высшая школа брендинга, философия Хьюги, если кто-то с ней знаком, это философия датского счастья. И несколько лет датчане были признаны самой счастливой нацией на Земле, и одна журналистка решила выяснить, в чем же секрет. И оказалось, что это философия Хьюги, это философия добрососедства, уюта, это вот, знаете, эти фотографии с носочками, с чаем, рядом со свечами, с камином, со светящимися фонарями что создает уют и в частности дочания очень любят собираться с семьями и друзьями каждый вечер они зажигают свечи и в частности они являются лидерами по, по потреблению свечей в мире То есть они каждый божий день зажигает собственно как и мы честно скажу по не знаю редкий день, когда мы не зажигаем свечи. Соответственно, следующий тренд натуральность, забота о здоровье, это тренд, я думаю, сейчас станет еще более актуальным, да, в связи с а, пандемией. Storytelling, скажем так, это а, а, тренд, который, например, основе, такой тренд, как, когда бренд рассказывает историю. То есть не просто марка какого-то, не знаю, вина или какого-то сыра, это какая-то история возможно основатели вокруг или место или самого продукта да то есть что-то какая-то вот такая аура которая окружает создает душу самому продукту соответственно эстетичность но ну, тут без комментариев общество и вообще мы человечество становится все более и более эстетичными мы тянемся к красоте и гармонии это было тысячи лет назад и тысячи лет вперед так и будет Ручное производство ⁇ это тоже очень интересный тренд в мире, когда так много массового, не очень дорогого, скажем, да, такого, возможно, там какого-то пластикового ну, в общем, из недорогих материалов, скажем, бездушные, да, такие миллионные товары, и, конечно, ручной труд или товар ручно, руками сделаны у него совершенно другая другая энергетика, и, соответственно, люди все больше и больше стремятся при... Которые их радуют, да, которые имеют какое-то для них вот такое вот положительное влияние. Ну и другая реальность это спасибо большое миру видео, сериалов, не знаю, играм. Да, становится все больше и больше интереса к каким-то таким выдуманным вселенным. И это все тоже отражается на потребительских трендах. Следующий слайд. Сейчас подзагрузится. Он. Меня слышите? Без, без помех удобно слушать так ну я пытаюсь сейчас следующий слайд включить пока мне не получается так. людмила если можно uh -huh. так ну вот вроде получилось здесь uh мы -huh рассказываем о том, что наш товар, наш проект находится на стыке трендов. И я вообще верю в то, что а, сейчас выживет или станет успешным только тот продукт, который находится на стыке. Но в нашем случае мы говорим о свечах, которые абсолютно безвредны и экологичны. Да, мы их делаем изначально. Воска. И это ручная работа. Соответственно, это социально-ответственное производство, потому что каждая свеча сделана особенным мастером. Ну, и мы можем производить большое количество товаров, потому что свеча делается довольно быстро. Да, поэтому мы становимся массовым, массовым товаром, мы абсолютно экологичны, то есть мы из принципа не делаем химические свечи, из химических материалов для нас очень важен натуральный состав. Соответственно, вот здесь вот можно рассказать о наших клиентах, на кого мы ориентируемся, мы ориентируемся на людей дохода выше среднего и у кого уже сформирован спрос на натуральные товары. То есть те, кто покупает недорогие свечи, не знаю, парафиновые за 20 рублей, Ваша, не да, это не наша аудитория, мы на них не работаем, пока, пока. И соответственно, также мы на каждой упаковке сделали такой значок, не знаю, вид, сделали с ограниченными возможностями здоровья таким образом привлекаем внимание к проблеме трудоустройства. И нам кажется важным, чтобы каждый покупатель знал, что он купил не просто свечу, он дал работу особенному мастеру из интересного да вот здесь есть данные евромонитора о том что рынок очень быстро растет экологической натуральной косметики бытовой химии и ну, это данные по 2018 году по 19 января а, очень большое в экологическом семестре а, как раз вот возвращаясь к теме натуральности наша свечи находится в середине а, то есть вот с недорогими химическими свечами, да, вот, в частности, там, икеевские. Больсиус, не помню, в Шве... Швеции, по-моему, делают Больсиус Польша. Ой-ой-ой, а... прокрутилось случайно. А есть дорогие янки кендаллс американские. Они, с одной стороны, сделаны из соевого воска, натурального материала, но, тем не менее, у них химические добавки, они стоят там больше, чем полторы тысячи рублей, поэтому мы находимся в соотношении цена-качества в среднем ценовом сегменте, Поэтому, да, это тоже наше такое конкурентное преимущество. А, ну, если коротко, да, а, мы считаем, что а, мир – наш рынок. А мы верим, что наши свечи способны продаваться не только в России, на российском рынке, но и на… Принципе, на а, другим покупательским спросом. это Европа, это Миря. Ну, если там сегментировать, да, там это Германия, Великобритания, Швеция, Дания, то есть, соответственно, вот такие вот страны, на которые мы ориентируемся и считаем, что мы сейчас можем выходить, а что упаковка у нас универсальная, бренд универсальный, достаточно только, да, знаю, включить инструкцию, да, на разных языках. Это то, с чем мы будем сейчас заниматься, мы собираемся выходить на другие рынки, не только на российские. но Здесь кратко по, про, про то, кто. Э, кратко, да, мы получили несколько э, наград. Мы продаемся по всей России. Нас поддержали российские звезды, в частности, и, соответственно, вот здесь указана наша цель, что мы хотим продавать больше товаров, чтобы больше э, количество людей дать. Так, дальше. Э, сейчас здесь загрузится. чат не вижу я честно не вижу чата не знаю как продолжить а вот все вернулось. А, все вернулось отлично продолжаем как раз мы начнем сначала с того что с чего все начиналось если говорить о моей личной истории, то я работала, все время моей работы работала в медиа, работала в разных газетах англоязычных, «Москва Таймс, «Москва Ньюс», я работала в «Глянце», в не в небольших нишевых изданиях, работала в новостном агентстве "Новости", работала в кино, была пиар-директором звезды шоу-бизнеса. И потом в какой-то момент переехала на дачу, за город, не работала уже в офисе, и, соответственно чем я занималась, я писала различные экологические стратегии для Леруа Мерлена, для девелоперов. Соответственно, во мне очень много, скажем так, информации, связанной с тем, что же происходит на нашей планете Земля связаны именно с экологическими проблемами и в частности одна из таких крупных и серьезных проблем это вымирание насекомых а в частности это вымирание пчел а пчел это архиважное создания для для всей планеты и человечества потому что они опыляют до 70 процентов сельскохозяйственных культур то есть если вымирают они соответственно это влияет на еду да на полки на еду на полках в супермаркетах они, то есть, могут опустить абсолютно точно есть так даже притча, я не знаю, правда это или нет, Эйнштейн сказал, что как только умрет последняя пчела, через 4 года умрет все человечество. И это правда. В одной России пчелы опыляют порядка 1500 сельскохозяйственных культур, а, например, в Китае есть регионы, где а, вымерли насекомые, и люди вручную опыляют, ходят, опыляют а, груши и яблоки. Вот, честно говоря не хочется такого и соответственно когда я была в декрете продолжаю жить на даче малышу малыш маленький спит в коляске а я на летних фестивалях катала с детьми свечи, и, соответственно, мы с ними разговаривали о жизни пчел, о том, как они важны для планеты, чем старше ребенок, тем более серьезные проблемы мы обсуждали, а чем меньше мы просто, да, там обсуждали, что такое ули, пчелки, какие они, почему они выбрали шестигранники, ну и так далее. И, соответственно, на одном из мероприятий, это был фестиваль, фестиваль сыра Олега Сироты, ко мне подкатила на мастер-класс девушка на инвалидной коляске, сделала свечку, и она была так рада, это было такое радостное выражение лица, я очень хорошо это запомнила. И на этом же мероприятии ко мне подошла девушка, у нее эко магазин товаров, и она попросила сделать несколько десятков натуральных свечей. А я молодая мама, у меня грудной ребенок, у меня дача, муж, соответственно, честно скажу, не было у меня возможности, ну, времени, может быть, я могла найти, но честно говоря, для меня это было сложно сделать несколько десятков а, товаров для эко -магазина. И, соответственно, пришла идея дать работу тем, кому с ней особенно сложно, потому что свеча не сложна в производстве, она просто катается, нужно быть просто да, вот аккуратным, и набить руку, скажем так, внимательно. И соответственно, что мы сделали? Мы решили дать работу местным истрицам. Для этого мы разместили объявление в местных газетах, которые разбрасываются по ящикам, это истринские вести и стрем просто в разделе по работы или другое, что вот там требуются, мастера и нужны обязательно люди с инвалидностью таким образом у нас появилась первая база нас, наших подопечных и оказалось что у нас работы меньше чем желающих работать постоянно звонили нам ребята а если еще а если еще а свечи как известный товар не первый необходимости да? и в россии еще как мы знаем не до конца сформирован спрос да что есть куда расти до да, общество до потребления регулярного потребления свечей и соответственно пошла идея выйти в массовый ритейл чтобы ну, чтобы Дать больше работы. Естественно, когда я звонила друзьям и спрашивала их контакты, не знаю, там каких-то супермаркетов, гипермаркетов. Надо мной, конечно, многие подсмеивались и говорили, ты себе вообще представляешь, что такое ритейл, ты вообще представляешь, как это все устроено, да там невероятные деньги, чтобы туда зайти. Ну, В общем, крутили у виска и не могли в это поверить. Тем не менее, нашла я, позвонила, нашла я знакомого, который говорит, ну, например, сеть гипермаркетов в твой дом, они с удовольствием рассматривают разные товары, только важно, чтобы ваш товар соответствовал потребительским характеристик он был натуральный качественный а то что он сделан людьми с ограниченными возможностями это второе уже да то есть важно чтобы он был вот товаром который можно поставить на полку таким образом мы пришли посмотрели на ассортимент оказалось что у них либо химия либо дорогие западные бренды а натурального воска пчелиного его не было ну то есть его просто не было на полках и таким образом мы попали в ритейл просто в ассортимент и для нас это, конечно, была невероятная, абсолютно невероятная победа. Сейчас вот в слайдах здесь было видно, наша целевая аудитория – это вот девушки, да, о которых мы говорили, это семейные, семейные люди, это мамы, это женщины, которые любят ходить по фестивалям, покупать что-то для себя, для красоты. Соответственно, эти же покупательницы смогли найти товары, которые обычно продаются на фестивалях, они смогли найти в гипермаркете «Твой дом» на полке вместе с остальными свечами. Да, то есть оказалось что мы просто сделали более удобные условно доставку до да, до места пребывания нашей целевой аудитории. А, соответственно, следующее, что произошло, это Озон, он только-только а, тот момент запустил работу с а, небольшими поставщиками. Мы одни из первых воспользовались этой возможностью. Мы попали попали на полки Озона. Скажу честно: над нами ставил эксперимент их искусственный интеллект. Он за их счет то поднимал цены, то опускал цены, то делал какие-то помакции, еще что-то еще. Что-то, ну и соответственно оказалось, что мы полностью попали в а, свою нишу, свою целевую аудиторию, то есть, ну как бы, в общем, отлично. Я была очень довольна тем, как мы поняли а, поняли а, наших покупателей. Соответственно, с первое что мы сделали, мы вышли с своим собственным брендом Candle Bar, который сделали на коленке просто с друзьями. Это бесплатный а, Candle Bar логотип мы взяли бесплатно. Ты не помнишь, где это был? Какой-то сайт с бесплатными логотипами. Я уже сейчас не помню, но я могу потом вкинуть. А, ком а, то есть там очень много разной бесплатной дизайнерской информации, можно сделать плакаты, можно сделать логотипы. Вот это оттуда мы сделали свою собственную упаковку и встали в ритейл. Потом получилось так, что высшая школа брендинга взяла наш проект в свой учебный процесс. У них есть пять групп студентов, которые помогают разрабатывать бренды для разных социальных проектов. Там, по-моему, были театр для слепых еще какие-то я сейчас да уже не помню в общем мы попали вот в эти пять, а, пять не знаю, счастливчиков для которых разрабатывали бренды и таким образом у нас появился бренд honeytails вот этими чудесными а, животными ⁇⁇ ежик, мишка, сова Зайчик, и скажу честно, из всех защищенных работ, ну я напоминаю, что это все-таки студенческие да, работы, из всех защит мы единственные, кто взяли и воплотили в реальность, то есть мы взяли и сделали эту упаковку, и мы сделали цветные свечи, изначально у нас были только желтые, а потом мы уже разнообразили ряд, у нас теперь и желтые, и красные, и синие, и зеленые. Так, дальше. Ну, соответственно, летом мы продаемся на фестивалях и ярмарках, скажу честно, свечи это в 100% сезонный товар, то есть основные продажи у нас происходят в, ну, в осенний-зимний сезон, что в обычном ритейле, что в интернет ритейле это очень видно, продажи падают, летом они вот единицами продаются, соответственно, для поддержания устойчивости проекта мы проводим разные мастер-классы, соответственно, продаем свечи на фестивалях и ярмарках вот в частности усадьба джаз не знаю фестиваль «Олега сироты на art play флакони ну то есть в многих многих местах где бывает наша целевая аудитория также одним из таких фирменных вещей нашего проекта это экологическое просвещение. Мы проводим мастер-классы, уроки. Вот здесь примеры от ребята. По-моему, здесь да, это, это младшие младший школьники, 6 лет, вот помню, дошкольники. Вот у нас есть история с нашим другом пасечником. Мы не только делаем свечи и разговариваем о пчелах, мы рассматриваем улии, можно задать вопросы настоящему пчеловоду. Мы играем в разные игры, у нас есть даже заряд. Порядки. То есть у нас такой абсолютно а, проработанный под любых-любых, любой возраст детишек а, есть замечательная программа, мы очень ей гордимся. У нас есть видео с мультики, ну, в общем, мы подготовлены по полной программе, а, очень интересно проводим эти уроки. Это тоже для нас оборотные средства, это тоже позволяет а, держать проект на, праву, на плаву а, и быть устойчивым. Соответственно, вот мы с детками делаем различные свечки. Вот это, по-моему, фотографии с фестивалей. Так, одни, также у нас есть из как сказать, боже мой, из, из способов взаимодействия с миром это корпорации. Мы делаем для них корпоративные подарки. Нам удалось поработать с, ну, с довольно-таки большим количеством брендов крутых. Это, например, Hilton Garden Inn. А вот здесь вот мы делали для них корпоративные подарки. Вот это фотографии из летней, зимней, зимнего фестиваля, который мы проводили в офисах, в бизнес центрах где как раз сидит Яндекс, разные фармацевтические компании. Мы проводим также мастер-классы для сотрудников рождественские, замечательно, тоже очень нравится заказывать, заказывают HR-отделы, потому что офисные сотрудники много работают головой, очень много переговоров, очень много стресса, а работа руками, когда можно сделать свечу и ее украсить, это, конечно, замечательное такого знаете, медитация, расслабление, возможность поговорить о чем-то приятном, предвкушение праздника, и в том числе и подарок, да, то есть человек с мастер-класса уносит с собой свечу, которая может зажечь на новый год или просто просто вечер соответственно когда корпоранты с нами работают они заказывают все подарки для для со смыслом а также показывают свою социальную ответственность бизнеса и для сотрудников это тоже очень важно мы об этом часто говорим что, а сотрудники знают да, что а все что они делают они делают, делают в поддержку социального проекта что они дают работу людям с инвалидностью поэтому это всегда такой знаете вин-вин а, так, следующий. Ну вот здесь у нас есть не все, по-моему, даже представлены партнеры. Мы с многими, с многими удалось поработать. Да, здесь еще вот озона нету. Так, ну даже с департаментом природопользования, охраны окружающей среды а, нам удалось поработать. Мы тоже много приглашали для школьников и для детсадовцев. Мы проводили разные лекции, мастер-классы и участвовали в их а, в их мероприятиях. То есть нас еще и департамент природопользования, экологии Москвы поддержал. Здесь бы мне хотелось рассказать об акселераторе социальных инвестиций в котором я приняла в прошлом году участие. Что могу сказать? что Это было потрясающее знакомство с Игорем Ананьевым, с которым мы теперь партнеры. Благодаря этому у нас появился цех в Москве. С октября, по-моему, он работает. И теперь ребята с ментальной инвалидностью могут в одном месте создавать не только свечи, они также занимаются разной мелкой сборкой, какой-то такой ручной работы, очень простой, да, который такой, ну как роботизированный да? а как было до этого до этого мы поере развозили по нашим благополучателям по домам все там ну все материалы и забирали с собой готовые свечи скажу честно это было очень невыгодно а вся логистика ну скажу честно так это весь бизнес может убить логистика а это было очень дорого и неудобно самим мастерам потому что людям приходилось жить на коробках но ну, в общем скажу честно, этот развоз по домам был не очень эффективным. Да, мы продолжаем с кем-то из наших благополучателей работать. Такие, да, там все-таки истории очень разные. Группы инвалидности есть очень сложные случаи. Конечно, мы к кому-то приезжаем, но глобально нужно было переходить на следующий уровень. А следующий уровень это цех и, соответственно, складские помещения. Что еще получилось? Благодаря акселератору мы съездили на выставку в Китай. Ну, в смысле, я не ездила, а свечи съездили. Это была интер, какая-то интернешнл, сейчас не помню, международная, по-моему, сельскохозяйственная выставка, она была огромная в Шанхае, где была представлена Россия и производство из России, там, не знаю, начиная от каких-то летающих как они называются беспилотников какие-то э, оборудования, какие-то машины товары народного потребления типа зубных паст и соответственно наши свечки они там были насколько я знаю но насколько мне передавали они вызвали большой интерес они э, были названы кавай такое есть слово японское кавай которое означает что это очень милые они действительно очень милые э, соответственно следующий вот наш шаг который мы хотели бы проработать это вот к вопросу о а мир наш рынок это встать в Китае, в частности, возможно, на Таубау. Таубау это у них типа нашего там, не знаю, зона Вайлберси, типа Амазона на ну, там, если об американском. Вот у нас еще есть, скажем, задел, такой вот вектор. Мы хотим продаваться в Китае. Как известно, Китай довольно богатая страна, что там очень много людей, и мы уверены, что мы сможем найти своего покупателя. Так, вот, соответственно, это, по-моему, в принципе скрин из вчерашнего, вчерашний, по-моему, принт-скрин сезона, что вот кривая, да, показывает о том, что продажи идут, идут, идут, то больше, то меньше, но, тем не менее, ни на секунду торговля не останавливается. Собственно, если говорить о социальном предпринимательстве, то во что мы верим, я возвращаюсь в вот той глобальной идее устойчивого развития, в которую, в которую я действительно верю, да Я не одна, есть много сейчас поклонников и сторонников этой идеи. Соответственно, продолжая тему социального предпринимательства, что нам удалось сделать? Это не имеет никакого отношения к свечам, это параллельный проект. Мы придумали сделать биоразлагаемый стаканчик из опилок. Было примерно то же самое, как со свечами, когда мы говорили людям, начинают производители опилок или там просто друзьям или знакомым о том, что мы хотим сделать биоразлагаемый стакан, нам над нами смеялись, да, просто шутили, говорили из опилок, что, как, ну, то есть, в общем, шутили и подкалывали. Тем не менее, что мы сделали? В прошлом году, в сентябре, кажется, был климатический форум городов, который проходил в заряде. Это такое большое, очень известное экологическое событие, куда приезжает много людей. Это очень серьезный форум. И в рамках этого форума на воркшопе мы собрали студентов-химиков. Очень важный этот момент, не биологов, не, не знаю, кто там, еще именно химиков, потому что мы понимали, что нам нужно придумать такую формулу, которая позволит спрессованным опилкам держать кипяток. Да, действительно, на рынке сейчас есть биоразлагаемые товары, есть и тарелки из крахмалы, есть вилки-ложки, что-то есть там даже из шпона деревянная, то есть это все. Безвредно и экологичное, но тем не менее, если мы говорим о вилках и шпона, то используется живое дерево. Да, это важный момент. Если мы говорим о крахмале, то он не выдерживает температуру. Если только не добавить туда полипропилена, полипропилен там больше ста лет разлагается. Соответственно, на данный ну нет, на рынке во всяком случае на российском за нормальные деньги товаров посуды, посуды одноразовые, которая будет разлагаться в природе там меньше, чем за год, она будет абсолютно безвредна как для природы, так и для человека. Соответственно, ну, мы собрали ребята, студенты, это были химики из МГУ, из МИРА, из Менделеевки, и стали искать варианты и стали придумывать формулу. Скажу честно, потом потребовалось, ну, не знаю, ну, примерно, ну, в общем, несколько месяцев мы потом уже... С профессиональными, скажем так, работающими химиками, уже с, доктор, с докторами наук доделывали эту формулу, и вот тем не менее мы получили, вот на картинке а, находится стакан, а, он полностью безвреден, он полностью биоразлагаемый, а, и он а, держит кипяток, это невероятная наша гордость, и, соответственно, вот следующий наш этап, мы сейчас будем доделывать, а, ну, скажем так, потребительские характеристики а, на стакане, то есть мы будем придумывать, как ее брендировать, немножко поиграем с цветом, с фактурой, чтобы вот когда мы держим стакан и пьем из него, это были такие впечатления, да, ощущения очень приятные у, у самих людей. А, да То есть мы так стремимся к определенным да, стандартам, которые уже сейчас есть в головах а, у у людей. Соответственно, тоже да, к вопросу о том, что над нами смеялись, нас не верили. Знаете, чем больше в нас не верит, тем больше мы понимаем, что мы делаем все правильно что нас ждет успех, что у нас все получится, что мы обязательно притянем нужных людей, а, которые также верят, которых в головах которых меньше ограничений, которые говорят, да, давайте пробовать, давайте сделаем, пока мы не начнем действовать, у нас ничего не получится». Мы действуем, знаете, по матрице Декарта. Мне как раз тоже на акселераторе вот этих социальных инноваций один из менторов подсказал такую матрицу. Я думаю, вы уже ее когда-то использовали. Что будет, если я это сделаю? Чего не будет, если это я сделаю? Чего, что, чего не будет, если я не сделаю? Чего, что будет, если я не сделаю? Ну, в общем, вот отвечать на четыре вопроса, и мы точно знаем, что если ничего не делать, то ничего не будет. Поэтому мы всегда действуем, продолжаем, верим. И самое главное, что стараемся содержать вот эти стандарты внутренние внутри себя и верить, что человечество способно заботиться о себе, о своем обществе, о других видах, я не знаю, насекомых, о других животных, о планете, да, что мы будем больше думать о том, чтобы меньше оставлять мусора, уменьшать наш экологический след. Ну, собственно, вот наша энергия, то во что лично мы верим, мы и подозреваю что все больше и больше людей будет к нам присоединяться особенно это понятно по тому времени в котором мы живем я думаю да все об этом сейчас уже говорят что остается очень много мусора одноразового до да, после масок после перчаток одноразовых как известно, то есть какая проблема да, с мусором? Если мы его не видим, он убран, допустим, с, ну, лежит на полу, мы его убрали в мусорное ведро, его куда-то увезли на полигон, и мы о нем не видим, не знаем и, и, и ничего. А по факту весь мусор, который отправляется на полигоны, он там гниет, выделяется очень много вредных отходов, и, соответственно, все это поднимается и вместе с ветром попадает в города, в которых мы же и живем. То есть мы сами да, заинтересованы в том, чтобы оставлять меньше мусора и меньше вредного мусора. Соответственно, вот мы верим в тренды, в том, что проекты, которые находятся на стыке трендов, выстреливают. И, соответственно, верим в, в экологию, в, сказать, в заботу о природе. Соответственно, вот, собственно, наверное, все. Скажу, вот вопрос от Людмилы, выходите ли вы на йога-центры, они очень, очень используют свечи в своей работе, или это узкий рынок. Это очень хороший рынок, наши свечи покупают без упаковки. Некоторые йоги-мастера, то есть не сами йоги-центры, а у нас есть уже, скажем, пул покупателей, которые заказывают коробками без упаковки. То есть они уже знают, у нас уже есть вот этот формат, такой длинной свечи, который, знаете, идеально горит Максимальное количество времени горит при минимальных затратах, скажем, воска. Вот, у нас уже есть такие, но если говорить непосредственно к самими йогами центры, куда приходят люди и так далее, и так далее, мы пока не проработали, для нас это очень сложно логистически, то есть нужно зайти в каждый центр, сделать поставку, а потом отследить, как это продается. Пока нет, просто у нас проект довольно молодой, мы пока еще в эту сторону просто не заходили. Значит, смотрите про э, рынок, выход на рынок со стаканчиками скажу так что мы сейчас вот, я не буду сейчас ничего говорить про выход на рынок потому что а, мы немножечко завязаны на инвестиции в частности на инвестиции в оборудование в первую очередь до да, которая китайское, к сожалению в россии нет российского оборудования ну, вот, россии нет такого оборудования которое может сделать нам то есть там целый технологический процесс мы измечаем смешиваем делаем гранулы заливаем потом выплавляем к сожалению вот так. Мы уже обращались за помощью к нашему правительству Москвы, департаменту инноваций. Они говорят, что да, мы можем помочь с субсидированием российского оборудования, если вы его найдете. Соответственно, вот мы сейчас в поисках российского. Если мы где-то как-то его найдем, то это будет довольно быстро. То есть мы уже в этом году готовы выпускать этот стакан и другие, да, там товары, скажем, тару, да, разлагаемую тару. Но если мы все-таки не сможем найти и будем покупать у Китая, то тут ничего невозможно предсказать, сколько... Сколько времени, как происходят международные сделки сегодня, да, что там с там, международной торговлей? Поэтому я не, не готова сказать, когда. Чем быстрее, тем лучше. Как происходит работа с инвесторами? Долго ли приходилось искать нужного? Ну, скажем так, что мы еще а, в процессе переговоров инвесторов много? У нас есть скажем так, видение нашего инвестора у нас есть связь с людьми. Скажем так, наш инвестор – это такой импакт-инвестор. Это инвестор, который инвестирует в проекты, которые влияют на качество жизни людей или там, для, для улучшения окружающей среды. То есть, вот, скажем, такой пул людей, которые инвестируют в это. Потому что обычные инвесторы, их интересуют только иксы. x это я вложил один рубль, x там 10. Да, я хочу за один рубль, потом получить 10. Когда мы говорим об импакте, или там, о социальном предпринимательстве, то, таких большие, то такие большие суммы, увеличения, они ну, практически невозможно Я не знаю ни одного такого проекта, который может вот, поженить, скажем так, деньги, добро, все-таки будет вот, не так много денег, обратно да, вернет инвестор. Соответственно, у нас есть переговоры с разными инвесторами, скажу честно, условия у них очень разные, в том числе очень для нас некомфортные, и поэтому мы сейчас находимся в процессе, у нас очень много переговоров, очень много разных людей, которые в этом заинтересованы, очень многие видят в этом потенциал, скажу честно, да, не только вы, и не только мы, поэтому у нас еще пока такая стадия, мы пока не нашли нашего идеального, вот, есть у нас он есть в голове, но мы пока его не нашли. Ас ассоциации импакт-инвесторов, они как раз собирают. А, вот, кстати, про ассоциацию не знаю. А что за ассоциация? Поделитесь с нами. Может быть, мы с ней как раз и дружим, с фондом, как он там называется. Я сейчас уже не вспомню. Возможно, мы с ним и уже и работаем, а может быть и нет. Может быть, мы еще кого-то и не знаем. Импакт-инвестор. Сейчас посмотрю Нет, не знаю, не знаю. Нет. Сейчас подождите, посмотрим. А кто там инвесторы? А, да, конечно, да, мы знаем. Мы с ними даже встречались с Евой, конечно. Мы знакомы с Евой, встречались с ее коллегами. Значит, там какая история? Эта ассоциация поддерживает те проекты, которые уже имеют работающий бизнес с конкретными оборотами там даже есть конкретная сумма этих оборотов, в какой момент подключается вот эта ассоциация, и дальше помогает этим проектам расти. В частности, эта ассоциация помогает выйти на глобальные рынки нашим компаниям, в том числе, делая пиар им международный и помогает находить вот выходы туда. Поэтому пока мы слишком маленькие. То есть, да, с нами встречались, говорили, но мы пока еще не запустились. Угу. Вот. Свечки товар высоко маржинальный же. Я не скажу, что наши товары, именно наши свечи высокомаржинальные, потому что если мы говорим о свече, которая сделана из парафина, у которой себестоимость 1 рубль, а продается она, там не знаю, от 20 до 100, а Велирой Бог, например, продает по 700 рублей свечу, которая сделана там, из парафина, из стеарина. тогда да, мы говорим о маржинальном товаре. А в нашем случае мы используем 100% пчелиный мозг, мы покупаем нормальный, да, то есть, чтобы были сертификаты соответствия, там, не знаю, как они, ветеринарные свидетельства. Плюс, когда мы закладываем туда все-все-все наши, как в нашем случае, издержки, начиная от упаковки, логистики, наши транзакционные, ну, в общем, все, что вот содержит наш проект, к сожалению, в нашем случае маржа вообще не очень маленькая, не очень большая, и мы стремимся к тому, чтобы эту маржу увеличить, но на данный момент, пока, ну, пока мы не вышли на другие объемы, скажу честно, вот на другие, да, пока, пока маржа вообще ложечная. Но мы ее увеличиваем благодаря тому, что, например, у нас теперь есть цех. Соответственно, у нас немножко уменьшились логистические расходы. То есть если... Оксана, спасибо. О, я очень рада. Угу. Спасибо вам большое всем за внимание. Я надеюсь, что я была чем-то полезна, что с чем-то могла поделиться. Буду рада ответить на какие-то еще вопросы. В любом случае, вы можете мне всегда писать, звонить. Я на связи. Правда, нахожусь не в Москве, но, тем не менее, всегда готова помочь открыто и к сотрудничеству, и к просто каким-то интересным коллаборациям, проектам. Да, спасибо вам большое, Людмила, за приглашение. Тогда, наверное, заканчиваем, да? С, с, заканчиваем. Если что, можете мне писать в Фейсбуке или по ватсапу или как-то через фонд со мной связываться. А, так, сколько шансов выйти на рынок без такого опыта в пиаре? На какой рынок? Давайте с этого начнем. На какой-то небольшой рынок рядом с домом? Или, ну, то есть, что конкретизируйте, пожалуйста, вопрос. на ритейл. Сергей, я в самом начале рассказывала, я сейчас вам, наверное, повторю на да, немножечко, как, как произошло. Мы стали давать работу, мы жили на даче в Истре, это в Подмосковье, 50 километров. Небольшой городочек, соответственно, мы стали давать там работу людям с самыми сложными группами инвалидности, это по зрению слуха опорно-двигательного аппарата. Мы развозили по домам материалы и забирали готовые свечи. И у нас были наши партнеры, это небольшие эко-магазинчики, какие-то заказы. И оказалось, что народу больше, чем, чем у нас есть работа. И соответственно, мы поняли, что нужно выходить в ритейл, просто чтобы продавать больше, давать больше работы. И когда я звонила всем своим знакомым или просто общалась с какими-то друзьями о том, что хочется выйти в какой-то ритейл, мы давно смеялись и говорили в смысле, ну, то есть ты разве не знаешь, чтобы выйти в Ашан, нужно заплатить там 100 тысяч долларов, там -та -та -та, та та та Ты разве не знаешь, что это там, что туда невозможно попасть, если это там, не знаю, маленький индивидуальный предприниматель? Мне постоянно это говорили, но тем не менее я все равно продолжала общаться с людьми и делиться своей вот этой идеей, что хочется попасть в ритейл. И однажды я как раз проговорил это со знакомым который работал в твоем доме и он мне сказал что если у вас товар ваш товар он будет соответствовать потребительским характеристикам то есть не то чтобы он сделан грани людьми граничными возможностями это не для ритейла для ритейла очень важно что ваш товар был в тренде то есть вот сейчас тренд на эко товар а ваш товар эко. и если он есть ну например если нет такого например на полках то вы можете попробовать предложить и мы просто приехали в отдел, который, я не знаю, как это, я сейчас не помню, как это отдел назывался. И, соответственно, показали наш товар, и они посмотрели на полке, выяснилось, что лежит либо у них нефтехимия дешевая, либо очень дорогие западные бренды. В том числе твой дом, например, возит, сами возят Больс, Босиус, по-моему, польский, они его даже сами закупают. А именно из натурального пчелиного Воска товара не было. А сейчас есть как раз запрос на ЭКО товары. И они сказали, окей, соответственно... Предлагайте, поставим на полке и все, а мы заключили договор. То здесь мой опыт в пиаре вообще никак не помог. Здесь просто помогла мое, ну, как бы неостановимое просто продолжение эти как. Дятел долбящий, который просто продолжает верить в то, что это возможно. Все началось с того дома, потом попали в озон, потом должны были заключить договора с другими крупными сетями, но сейчас все изменилось, сейчас, видите, все переходит в онлайн-ритейл. Соответственно, мы сейчас будем делать ставку там, да, на другие просто онлайн-ритейлеры. Да, Мы как раз вот в живой ритейл не будем попадать, потому что для нас это очень дорогая логистика. Потом еще у ритейла есть такое, что они говорят, что с одними свечами, даже если у вас их 8 видов, нам невыгодно работать, вы должны быть поставщиком, то есть вы должны, там не знаю, 30 или 40 товаров возить, а у нас их пока просто нет. Ну, то есть вот так. Поэтому вот я ответила к пиару вообще. То есть это для меня ритейл, я работала вообще в другом. Я работала в газетах, я работала в глянце, я работала в кино. Вот, то есть это вот, где, где вот я раньше была и где сейчас, где сейчас это два разных мира абсолютно. То есть это никак для меня, ну, никак не помогло мне. Так, если честно угу. подозреваю что да сергей потому что у вас совершенно другое но ну, другой другой объем рынка да, меньше чем 100 тысяч людей это просто очень маленький рынок и свечи это не товар первой необходимости поэтому если мы говорим с вами о о товаре который вот массового спроса который подойдет для совсем маленького города то вы должны делать ну я не знаю производстве да мы говорим с какой-то да, группа людей у вас есть например да люди с инвалидностью кого вы хотите занять то это должно быть что-то что лежит в каждом в каждом не знаю супермаркете в каждом не знаю в каждом не не знаю, например, если ваши ребята будут фасовать детальки в пакетике, не знаю, для автосервиков, ну, условно, да, там не знаю, гаечки в пакетике будут продаваться в каком-то магазине с, с гвоздями. Ну, то есть я сейчас очень условно да, говорю. То есть это должно быть что-то, что лежит в каждом а, ритейле. Потому что, например, в Москве, понятно, свечей там огромный выбор, и я могу выходить туда. Да, тут лучше посмотреть то, с кем вы можете конкурировать уже сейчас, а, что востребовано. Ну и не знаю, что, что, что, там, что там может быть, что за товар. Я просто не знаю, что у вас за город, но подозреваю, что... но ну, смотрите, что будет, на мой взгляд, всегда востребовано. Это а, товары для дома однозначно. Значит, товары для дома всегда, это развлечения у нас всегда, это одежда у нас всегда, соответственно, это то, что продается в вашем городе. Но, но важный момент, Сергей, что вы можете мыслить не только а думать о своем городе, продавать внутри своего города, вы можете думать о том, как продавать не в своем городе, вы можете быть, скажем, такой сателлитом, подрядчиком, который делает какие-то товары для более крупного города, да, который там есть в, вашем, в вашей местности. То есть как раз вопрос о широте, да, что мы сначала продавались в эко-магазинах, потом вышли в крупный ритейл. У вас точно так же. Вы можете делать что-то для вашего маленького города или же вы можете делать для, для другого города большого. А может быть, вы будете делать такой уникальный товар, который будет вообще продаваться куда-нибудь за границу, например, да, вывозиться. Не знаю, крупными, да. Я просто не знаю, что, что за город. Может, у вас какие-нибудь экотовары? А, я не знаю, может, у вас какой-то суперский чай или суперский бальзам с кореньями, да, который повышает иммунитет. Ну, условно, да, я не знаю. Поэтому просто не знаю, насколько там это, ну, да, это социальное предпринимательство. Вот, поэтому, в общем, я верю, что меньше ста тысяч это совершенно не ограничение. А если есть еще вопросы у вас, Сергей, можем хотите под штормить вместе, то что вы хотите делать, в чем ваша идея для чего вам это нужно, если если интересно, хотите мы можем можем поговорить. Если у вас есть что-то конкретное, если пока нет, обращайтесь тогда, когда будет. Пробовали разные, у нас не очень популярно. Ну. Ну, просто у вас, наверное, и так все эко. Я думаю, что, например, если поговорить о ваших магазинах элементарно, да, то, скорее всего, молока, молоко у вас местного производителя, да, картошка местного производителя, то есть у вас и так уже все эко. А когда мы говорим о большом городе, что нам найти что-нибудь а, небольшого маленького фермера какой-нибудь молока, а, в тайге, ну, у вас и так все эко, в принципе, для вас не эко. Вы как раз можете делать что-то таежное, что-то уникальное, Чудесное, что вы можете передавать миру дальше, да, там, что будет востребовано в больших городах. Да, это что-то экологичное, что-то здоровое. Продавать не у вас, а вести к нам. Если у вас есть какой-то товар, ну это будет круто, его можно поставить на полке ритейла. Мы можем помочь, если если нужно, если это возможно. Там у вас есть все сертификации и так далее. Мы можем встать на нашу полку. Сейчас мебель из дерева пытаемся сделать, да. Хорошо. Мебель изделивает, это востребовано. Как раз то, что мы сначала смотрели. Я просто, я так понимаю, что не сразу да, присоединились. Я вам сейчас покажу потребительские тренды. Оно было в самом начале. Сейчас я как раз прокручиваю. Вот они. Сейчас Оп. Вот, посмотрите на тренды. Это то, вот тренды мировые. Это то, куда идет общество с точки зрения потребления. То есть, то, что вы можете делать сейчас, оно будет востребовано завтра. Ну, или уже сейчас, сейчас, уже сейчас, вот, соответственно, вот, ручное производство мебель, если у вас ручного производства, натуральность, как раз, да, из дерева, эстетичность, да, вы подходите, как минимум по три тренда вы подходите, уже три тренда, натуральность, ручное производство, эстетичность, но я его не видела, это ваша мебельная, я подозреваю что она очень стильная, Так, ну что, друзья, если нет больше вопросов, тогда, наверное, закругляемся. Да? Людмила. Да, спасибо. Все, я очень рада была сегодня провести это время с вами. Остаемся на связи. Всем, пожалуй, всем здоровья. Соответственно, и верить. Даже если никто вокруг не верит, продолжайте верить. А если перестаете верить, пишите мне. Я вас поддержу и скажу, что, блин, все у нас получится, мы все сможем. Все, счастливо. Тогда на связи остаемся. Еще раз благодарю за эфир: в себя и в свою идею. Вот, в идею нужно верить идее, это энергия в этом как раз. В себя не всегда веришь, в себя иногда, иногда сомневаешься. не знаю, Я, например, иногда в себе в сомневаюсь, а вот в то, во что я верю, я вот в этом вообще не сомневаюсь. Все счастливо, тогда остаемся на связи. Если будут еще какие-то приглашения, с удовольствием выступлю или с какой-то другой темой, чем могу поделиться, я с удовольствием поделюсь, расскажу. Угу. Все, до свидания, выключаюсь.